мои друзья, искренне приветствую вас на старшем уже традиционном учении премии Глобальной Энергии. Четыре года назад Россия вышла в инициативу учреждения международной награды за выдающиеся научные разработки в области энергетики. И за прошедшее время эта награда заслуженно завоевала и авторитет, и кожи. Сегодня 30 крупнейших. Ученых из девяти государств входят в состав Международного комитета по присуждению. Более 600 представителей науки из 35 стран получают право выдвигать номинант на этом. А объем поступающих на конкурс работ ежегодно увеличен. в Россия, как один из лидеров мировой энергетики, не только занимается экспортом. Энергоресурсов и Мы намерены и впредь поддерживать научные разработки, которые повышают эффективность и безопасность энергопроизводства и, разумеется, обеспечивают соблюдение экологических сил. Среди них такие важные направления, как водородная и термоэнергетика, биоэнергетика и наноэнергетика. Убеждены, премия «Глобальная энергия» служит интеграцию лучших сил мировой науки в пользу прорывных подходов к исследованию исследований в области энергообеспечения всего человечества. Как вы знаете, тема энергобезопасности стала одной из главных и на предстоящем саммите, будет одной из главных на предстоящем саммите восьмой пехни, здесь в Петербурге. Уважаемые друзья, сегодня мы участвуем в новых лауреатах премии глобальных. Интернациональный коллектив разработчиков термоядерного реактора ИТЭР. Россия, Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, Япония, Канада, Китай, Южная Корея объединили свои усилия по созданию принципиально нового источника мира. И мне особенно приятно обратить высокую международную награду академику Великому Евгению доктору Роберу Аймону, доктору Масаджи Бешака. Насколько я знаю, такая общая коллективная премия обсуждается впервые. И это утверждает особую ценность вашей совместной научной работы От души поздравляю, Руя, желаю вам здоровья, благополучия, успехов и, конечно, новых научных открытий на благо всего человечества. Я хочу поблагодарить ученых, активно работающих в Международном комитете по присутствию, а также учредителей премии. В том числе ведущие энергетические компании, такие как «Газпром», «РАУЕС», «Россия», «Тургутин» Я от всего себя пожелаю вам успехов.